Ну что ж, наконец-таки я этого дождался, ребятушки. Вышел, наконец-таки, Minecraft 1.14. Вышел он вчера, 24 апреля 2019 года. Так как я являюсь ярым фанатом данной игры, играю в неё с 2009 года, я не мог никак пропустить такое грандиозное событие. И, само собой, решил записать, я решил записать совершенно новое прохождение э, по данной игре и по конкретно новой версии 1.14. Э, прохождение будет именно только по этой версии. Никаких модов, никаких... Э, снапшотов я добавлять сюда не стану в нее и буду играть только чисто на 1.14 ну, по, по крайней мере э, до того момента пока не выйдет 1.15 ну что ж э, да, то есть Начинаю новую серию прохождений, пока не придумал как будет называться серия, конкретно чему будет посвящена в процессе, думаю все это решится, я придумаю Выпуск делаю просто потому, что недавно состоялся релиз, ну и ладненько, хватит уже болтовни друзья, давайте уже приступим к делу Сразу скажу, что много чего было добавлено, очень много нововведений, полностью я их сейчас перечислять в этой серии не буду. Основной упор сделаю только лишь на прохождение и только лишь на те элементы, которые в процессе прохождения мне сумеют попасться на глаза. Ну и непременно их рассмотрим. Так, ну что ж, создадим давайте новый мир. Как-нибудь его а, назовем креативника, можно а, также как и, ну вы сами понимаете, а, мир а, вот такой вот, пусть у нас будет, а, или, ну или можно по-другому, да, можно вот так вот еще а, назвать, тоже будет ничего, ну что ж, а, режим у нас выживания будет, а, буду играть я в соло, а, пока что так, так же люблю играть в кооперативе на каких-либо серверах, но пока что у меня серия будет посвящена выживанию, точнее прохождению Майнкрафта в соло-режиме. Так, по настройкам мира, ну, я бы, конечно же, предпочел какой-нибудь вариант типа а, больших биомов, но, но, но это будет слишком уж мощно для моего компьютера зная, что будет а, слишком сильно его нагружать. Поэтому выберем мир по умолчанию. Это говорит о том, что нам будет проще изучать и добывать различного типа ресурсы, а не бегать сотнями часов на пролет просто так. Ну что ж, вдаль, вдаль, вдаль, в остальном оставим все как оно и есть. То есть бонусный сундук, я не знаю, что это такое. Использование читов, естественно, выкал. Да, все, ребятки, давайте уже создадим наш новый мир по выживанию прямо здесь и прямо сейчас. Специально для вас, мои дорогие друзья. Ну что ж, погнали! И торжественный момент, мы подключаемся, а значит сейчас мы зайдем уже в свой а, мир Майнкрафта, друзья. Да, мы здесь, давно я здесь не был, если честно, по большому счету, да еще и плюс со, а, прицелом на выживание. И появляюсь на каком-то, а, ну естественно на материке и в хвойном сразу же лесу. Что не может не радовать. В хойном лесу можно найти много всяких ништячков, да. Так, ну что ж, в первую очередь нам а, нужно думать о еде. А, я думаю, что сразу же, прямо пока день, а, нужно... И да, кстати, ребятки, забыл поставить сложность, самое что главное. А, я хотел поиграть, конечно же, на сложной... На сложные уровне сложности, да, то есть я всегда люблю играть на сложном уровне, практически в любые игры. Если я сейчас зафиксирую, то сложность изменить нельзя будет, а, собственно, зачем мне ее менять. Да, давайте установим на сложную, мы же не в бирюльке сюда пришли играть, а в Майнкрафт. Ну, кто-то Майнкрафт считает бирюльками, ну, ладненько, это уже другая тема. Мы пришли сюда играть в Майнкрафт. Так, поле зрения нормально, это нормально. Внешний вид, а мы уже, в принципе, на... тихо-тихо закончим с настройками конкретными. А, музыка и звуки пусть останется так. все, Настройка графики, ля-ля-ля, так-так-так. Ну, пусть будет детально. Все, ищу кнопки, где бы у нас настроить детальные какие-то дополнительные данные, типа там прорисовки там травы и так далее. Но здесь этого нет. Здесь у нас по умолчанию только лишь выбор графики. Вот в этом отдельном, вот в этой клавише заключено. И все. Ну, ладненько. Мне этого, в принципе, достаточно. Так, сразу же нам нужно добыть срочно дерево. Стандартная процедура, дерево пускай будет хвойное, да, это не важно, но нам главное сейчас это добывать, добывать и добывать, иначе нам не получится развиться как надо. Что ж, много очень чего добавили, помню в далеком 2009 году я играл, не было особо всяких напоминалок, всплывающих подсказок и прочего, да. А сейчас все это есть, и это очень даже... Так, у меня вот автопрыжок, я смотрю, включен, да? А это мне не очень нравится, потому что я человек привычный к тому, чтобы играть без этого всего. Так, где-то была клавиша, но она была на начальном экране, которая сразу же да, могла брать автопрыжок. Вот что-то я сейчас туплю, похоже, да? Так, Настройки, графики, управление... Автопрыжок, прыжок, пробел, это понятно А, все, нашел, вот он, автопрыжок Настройки мыши, чувствительность, скорость прокрутки, инверсия Это нам не нужно Так, срубили, значит, мы дерево а, Как это, палки появились, и что-то я не понял, они откуда выпадают Так, подождите-ка, друзья, я чего-то упустил а, ну что ж, открываем, значит, самое, что удобное добавили, это вот этот вот а, дополнительный интерфейс, который позволяет нам отсюда крафтить прям сразу, да, все, что нам нужно. Вот раньше такого, я говорю, не было, и это очень приятное нововведение, да. Так, ну что ж, я помню, но нужно нам как минимум это доски, так, из ели можно, а, я переделал просто это в ель, да. А мне нужны еловые доски. Так, 4 доски мне хватит для того, чтобы скрафтить верстак, да? Верстак мне сейчас очень сильно нужен. Я сейчас в нем сразу же сделаю, что мне необходимо. Так, давайте-ка доски мы еще сделаем. И доски превратим мы в палки. И давайте-ка уже сделаем какую-нибудь так себе какой-нибудь инструмент, но ну, предлагаю начать э, с деревянных, деревянную кирку нам нужно в первую очередь сделать, я что-то не вижу где она, ух ты, арбалет появился, раньше не было такого, друзья, не было, не было, так, и делаем деревянную кирку, самое такое основное, дальше делаем деревянный меч, наверное, не понадобится, давайте еще сделаем топор, и погнали а, рубать дальше, да. Так, естественно, верстак я с собой забираю. Он мне пригодится. Пока я здесь стоял, на меня падали э, кустики дерева, с которого, которые я срубил. Э, небольшие саженцы. Потом мы их посадим. Так, э, нужно сейчас собирать все и побольше. Затариваем карманы, напихиваем по самое не хочу. Да, это у нас гринд в первую очередь. Игрушка такого плана. И поэтому нам здесь... Без этого, ну, никак нельзя. Так, убираем все по максимуму. Текстурки, мне так кажется, что поменяли, да, на вот эти вот на все наверстаки. Но я слышал, что в версии 1.14 по умолчанию немножко изменен идет дефолтный именно вот этот вот пак текстур. Но также можно выбрать в настройках, сейчас я вам покажу, если здесь это можно сделать, настройки и пакет ресурсов. Вот это, по-моему, по умолчанию классический а, из Майнкрафта, а вот этот дефолтный, он немножечко вроде как изменен, насколько я знаю. А, и немножко отличается от того, к чему мы привыкли. То есть, если а, уж опытным глазом присматриваться, ну, например, текстуры деревьев же, тоже уже отличаются, я уже это вижу чуть-чуть. Но не критично. Ну что ж, ладненько, давайте еще немножко дерева нафармим. Нам нужно сейчас сделать кирку. А у нас тем временем, похоже, уже вечереет. Или я что-то тороплю события. Похоже, еще ни хрена не вечереет. Желтенькие цветочки. Ну, цветочки мы будем собирать потом. Сейчас нам нужно... Так, вот эта трава нам дает. Нет, нам нужно сейчас э, собрать как можно больше всяких полезных вещей. Вот эта трава нам, по-моему, ничего не дает, я ее уничтожаю лишь только для того, чтобы получить драгоценнейшие, драгоценные семена для пшенички, но пока что ничего не вижу. Так, посмотрим, какие у нас биомы вокруг, то есть я сейчас нахожусь в хвойном, да блин, сколько я уже уничтожил и ох, появился. Так, где мой верстак? Собственно, вот он, что-то я его выкинул-то, ага. Мне нужно бы сейчас подойти к какой-нибудь... Вот там вдалеке вижу неплохую дырочку. Дырочкой я называю пещеру. Ну, кстати, вот тут тоже есть... Ага, это у нас... Вот видите, даже песчаник, он выглядит немножечко не так... Так, пойдемте сразу к той к дырочке, как я ее назвал, дырочка, а пещера. Идем к ней, чтобы добыть там немножечко камня. Мне сейчас нужно срочно прям... Ох ты, овцы, я вас люблю просто, овечки. Вы мои любимые овечки. Ой, да тут еще и камень есть. Так все, я здесь пока обоснуюсь. А, замечательное место. Овцы это просто вообще золото сейчас для меня. Знаете почему? Наверное, опытные игроки знают почему овцы сейчас для меня важны. Я их, кстати говоря, хотел найти они в итоге сами меня нашли ну что ж, замечательно, друзья я просто обожаю вас у меня очень хорошие соседи, ну что я собственно рассусоливаю, овцы это источник шерсти, а шерсть сейчас нам нужна для того, чтобы сделать кровать а кровать нужна для того, чтобы коротать эти страшные ночи где у нас на сложном уровне будет просто тьма зомбарей и скелетов и прочей нечисти естественно, напора которых сдержать мы не сможем, поэтому э, овечки нам тут как никогда кстати, друзья, это я сейчас сразу же себе копаю небольшое убежище где мы, наверное, попытаемся пережить первые э, минуты и первую ночь в Майнкрафте это первый день, он всегда самый сложный ну, может быть, не первый, и второй, и третий и так далее, вот, так, здесь я запилил, значит, себе верстак, а, ну что ж сейчас я себе запилю в прямом смысле этого слова сразу же инструменты нормальные. Так, хорошо, что вот этот вот есть здесь подсказка такая, да. Ох ты костер можно сделать, охренеть сколько всего интересного. Вот прям мне вот эта тема, если честно, ребят нравится. Я балдею то, что раньше такого не было, да, приходилось лезть в какие-то дополнительные мануалы, чтобы найти крафты на Майнкрафт. Вот представляете себе, как было сложно. То есть у нас раньше, я уже как сторожил говорю, это все дело когда мы начинали, не было никаких нормальных гайдов практически в далеком 2009 году, и приходилось искать чертежи в интернете, кто прям буквально на коленке все это рисовал, и в итоге с этого находить крафты себе полезные, на те же допустим инструменты, вы представляете? Я даже не знал, когда заходил, как крафтить инструменты, а здесь, пожалуйста, срубил дерево и тебе уже сразу же дали. Так, ну что ж, мне нужны инструменты, здесь как прям все отсортировано, замечательно, а где инструмент то Почему я не могу сделать из вот этого набора так ага, мне может быть палки нужны или доски почему я не могу сделать из этого набора сразу же а, какую нибудь кирку скажите мне пожалуйста в чем проблема или я такой криворукий или что-то еще мне мешает так ну и вообще-то давайте-ка вот еще раз вот так вот сделаем ну, Вообще-то уже было бы, была бы возможность, да, если мы вы, выключим вот эту вот штучку так, ну тоже ни на что не влияет, да, давайте ее нажмем. Странно, на самом деле, почему так? Почему? Ага, почему так, друзья? Ну-ка. А, а, все. Это я просто смотрю, как, что я могу сделать здесь в своем инвентаре. Все, понял. А, это я... А, а вот сейчас, когда мы правой кнопкой мыши заходим в наш верстак, правой кнопкой мыши, друзья. Мы находим здесь все возможные рецепты. Так, быстренько нам нужно сделать каменную кирку. Деревянную можно выбросить. Каменный топор. Да что ж, я ж тебя выбрасываю, а? Отойди, овца, я тебя, я тобой займусь чуть попозже, попозже немножечко. Так, сделали каменный меч. Замечательно. Теперь мы делаем каменный топор. Тоже великолепно просто. Это можно выкидывать деревяшки. Так, и делаем еще. Где же палочки-то? Вот они палочки, до ночи я в принципе успеваю, но мне теперь уже ночь не страшно, так как я буду эти ночи благополучно скипывать. Так, каменная лопата, друзья. Каменная лопата это тоже основной, основной наш самый практический ну, на этапе на начальном. Да и вообще, в принципе, все инструменты являются а, незаменимыми. Так, это мы убираем. Это мы берем с собой, куда-нибудь подальше. Здесь у нас будет наше первое жилище. Я бы сейчас. Ах, да, точно. Мне кажется, лучше. Так, подождите, давайте-ка мы овечками займемся. Все-таки, как я и хотел, пока мы далеко отсюда не ушли. Ух ты, там, по-моему, даже есть что-то на пещеру похожее. Куда все овцы разбежались? Ай-яй-яй. Нельзя, нельзя проваливаться. Так, там у нас ничего в пещере нет такого. Мне нужно бы железо сейчас найти какое-нибудь. Так, такой, это в идеале можно было бы, да? Так, где-то тут овечки. Вот куда все разбежались сразу? Надо было сразу вами заняться. А теперь ищи вещи вас. Где-то она, где-то на это, где-то она тут орет. А я ее не вижу. Вот, вот она, вот вот ты, дорогая моя. Привет, привет. На тебе. Что ты тут раскричалась? А ну молчать. Да, жестоко, ребятки, получилось. Но это только все на благо мне сейчас нужно просто несколько овечек и я успокоюсь пока что успокоюсь на долгое время и овечек трогать я обещаю что не буду овечек больше трогать ух ты а ты тут как-то боевочка другая немножко да да заметил я так ну что ж мы набрали значит у нас есть так нужно успеть бы до темноты давайте-ка все-таки в этой дырке э, зафиксируемся так заходим и вот она наша три надо шерсти Черт, да иди сюда, родная, иди ко мне, иди, не уходи только. Так, так. Я так понимаю, здесь какая-то система боевки другая, да, я к ней, кстати, не привык. Здесь как-то надо держать, видимо, до силы удара или что то в этом роде, или как вот она вот тут, видите, заполнение. А, это, видимо, сила, то есть, когда она на максимум, то я себе наношу максимальный удар, да. Если я вот так быстренько бью, это медленно. Это, это видимо, более слабые удары. Все, я примерно разобрался. Так, у нас ночь. Вот, вот, ребятки, если бы у меня не была самая сложная сложность, я бы не кипишевал по этому поводу. А сейчас, пожалуй, мы сделаем спокойной ночи, малыши. Все, немножечко поспи. И моя радость, весни. В доме погасли огни. Так, все, что ли, быстро так? Я не успел даже глаз сомкнуть до конца, вы видели? И уже наступило утро. Вот так всегда, блин, а. Особенно, когда на работу надо с утра. Ты не успел глаз сомкнуть, а уже утро. Так! Кровать мы забираем, это все наше, это мы тоже забираем, это все нам пригодится, все на вес золота. По пути прихватываем что-нибудь из вот такого вот, вот такого вот, может быть что-то нам здесь и перепадет. Так, так, так, ничего пока не перепадывает. Так, так, так, ну ладно, мы найдем какие-нибудь полянки нормальные, где нас будет это в на овалом. Так, ну что ж, я предлагаю где-нибудь уже определить место по... Так, это что такое было? Это же у нас чернильные мешки. Да, это чернильные мешки. а Они у нас дают много интересного. Вот, друзья, видите, черный краситель такого в ранних версиях не было. Оно появилось только в версии 1.14. Теперь, чтобы да, покрасить что-то в черный цвет, там что у нас, рыба плавает что ли? Ни хрена себе, как здесь все насытили контентом. Ну, рыба, насколько я помню, в 1.12 версии уже была введена. Или в 1.13, если, ребятки, я ошибаюсь, напомните мне, пожалуйста, в комментариях Так, вот, я начал разговор про... О, вот она дырочка, Черт, давай не теряемся с пути Ох ты, какая красота-то в воде, а все таки давайте я закончу про то, что... Чернильные мешки теперь а, нужно а, как-то отдельно перерабатывать на красители, ими покрасить черный цвет, например, шерсть тоже уже не получится. Вот тут практически уже это, как будто дом какой-то да, сделано, а там пещера, а там железо, ах ты, черт возьми. Замечательно, вот видите, текстура камня, она совершенно другая. И это прям заметно. Вот опытному глазу это действительно заметно, прям как никогда. А это у нас что? Это у нас гранит, да? Я не знаю, насколько он полезен, но для строительства, думаю, точно. Так, нам надо туда спуститься аккуратненько, но так, чтобы можно было также аккуратно потом и подняться. Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Ладно, здесь мы... Ай, блин, я же говорю тихонечко, там могут быть монстры. А, факела, кстати, нам тоже нужны бы, не помешали Ну хорошо, что здесь открыто место рождения железа. Нам железо пригодится Нам нужно как минимум железную кирку сразу же сделать, да? И потом уже ковырять дальше Что-то звук был странный Вы это слышали? Я это слышал, так Факела, короче, нужны, ребятки А то здесь что-то прям как вообще э у негров в желудке Сейчас мы быстренько сделаем себе факела Так я же могу их, по-моему, и так сделать, да? А, на факела нужны нам угли. Уголек или древесный уголек. Офигеть, ребятки. Вот кто, если знает, о чем я сейчас скажу, это когда играешь на Майнкрафт с модами, там есть такая модификация, как Ней, которая позволяет таким образом отслеживать крафт всех предметов. Здесь, по-моему, сделали что-то подобное, да, вот в связи с этой книжечкой. И тут у нас прям все так же практически работает. Это обалденно. Я вообще кайфую. Так. Я бы, знаете, что сейчас сделал, так, я бы отсюда вышел, я бы по этой пещерке сейчас прогулялся, насколько это возможно. Да, и пока вот здесь я бы сделал следующее. Так, лопата у нас нужна, сами знаем до чего. А, вот тут, кстати, есть водичка у нас, так, это вообще замечательно. Если мы сейчас здесь э, разобьем свой небольшой... Ай-яй-яй, это же не камень, я хотел... А, мне нужна земля. Вообще-то я хотел сюда землю поставить. Как у нас интересно здесь с механикой воды, я, если честно, пока не знаю, ребятки. Надо разбираться. Так, мне вот нужен камень. Если бы я сейчас камнем. Если бы я сейчас здесь немножечко подзавис в этом месте, было бы, наверное, не, не очень-то и плохо. Так, тут у нас есть и глина. И все, все, все. Так, так. Вот здесь можно подзависнуть, мне так кажется, да, наверное. Да, у нас, ребятки, заканчивается еда. Надо про это не забывать. Я бы, конечно же, походил еще попутешествовал. Вот э, Да, я, наверное, так и сделаю Все-таки какое-то количество я уже собрал э, Ну, по-хорошему Мне бы сейчас, блин, вот я больше болтаю, а Так, давайте-ка сделаем уже э, Давай, меньше разговоров, больше дела Вот эти инструменты Можно пока выкинуть деревянные Они нам не нужны Так, здесь мы делаем печку Печку же можно сделать Так, заходим сюда И где-то у нас должна быть печечка Ну, я, в принципе, так знаю, как печка делается Она делается вот так Хоп, ребятки, и все, готово. Печечка есть у нас. Вот, то есть не обязательно искать рецепт. Это я дело помню, это не так сложно. И сейчас так, из бревен я бы сделал уголек. Так, уголек. Я помню, наверное, он также точно здесь делается, как и раньше. А, собственно. Ох ты! Дядя Крипер появился! Охренеть! Вот это круто! Давненько я вас тут. Тихо-тихо. Сейчас ведь бомбанет. Бомбанет ведь гад такой, я знаю тебя. Но здесь все в камнях, поэтому урона он большого не нанес По крайней мере печечки мои целые стоят Так, что мы тут смотрим? Вот он, уголек древесный Ага, теперь мы можем с помощью него сделать себе факела Где они? Вот они, факела Четыре, почему только четыре? Почему сразу не сделать восемь штук? Так, факела, замечательно да, давайте сделаем по максимуму. Еще так. Ну, я думаю, мы ждать сейчас не будем, пока это все дело у нас произойдет. Вообще, факела делаются, я насколько помню, так, палки и сверху угольки. Вот они, да? Все легко и просто. 16 штук мне хватит, чтобы здесь... Ой, дядя Крипер номер 2. Осторожнее. Блин, задел чуть-чуть, ну ладно. Так, да, нужно здесь все забрать. Я вот здесь, по-моему, не до конца добрал. Сложность, ребятки, у нас высокая, поэтому вероятность спавна монстров максимально. Вот оно, то, что я должен был забрать. Главное, чтобы дядя Крипер не подкрался. Да, и нужно не забывать про место последнего сохранения. Этим местом является либо мой стандартный а, спаун, где я появился, либо а, место кровати. Да, то есть сейчас нужно подумать о еде. И это, на самом деле, не шуточки, друзья. Поэтому, надо так, я сейчас... О, вот-вот-вот, вот это, собственно, то, зачем я сюда и пришел. Я так и знал, что нас выведет еще на одно месторождение. Опыт, друзья, опыт, что я могу сказать. Так, факелама забира... Ох ты, это очень, кстати. Я прям кайфую, наслаждаюсь. Это железо, оно просто меня сейчас вводит в хорошее настроение. Класс. Мы сможем сделать железные инструменты, и уже после... Так, все-таки я забираю все факела свои. Все забираем. Да, то есть никаких модов, друзья. Абсолютно чистый голый Майнкрафт. Моды, если честно, только портят весь кайф. Ох ты, еще железо, ребятки, замечательно. Моды, если честно, в каком-то плане портят кайф от игры, от этой легендарной игры, действительно. Вот как я уже забыл, когда я первый разы начинал без модов. Вот это просто вообще непередаваемое ощущение. Так, идем дальше. Я не вижу, что там у нас на улице творится, потому что у меня нет часов. Тут все, ребятки, можно и без модов делать, все всякие нужные нам плюшки. Но до них нужно сначала дожить, а в этом и есть весь прикол. Так, ну что ж, идем наверх. Эту пещеру мы облазили полностью. Исследовали по максимуму. Так, у нас тут наверху никто не заспавнился нигде. Так. Там мои лежат. Ну, что я вам предлагаю вообще сейчас сделать? Я предлагаю еловые доски все-таки переплавить в угольки. И сделать уже немножечко железные руды, выплавить здесь, прямо здесь и сейчас. А пока мы ждем, как у нас это все плавится, давайте нарубим дерево. Дерево нам пригодится. Дерево разных типов у нас здесь есть. Вот это очень круто. То есть из разных типов дерева можно делать разных типов предметы всякие разные. Вот, ну это в процессе все посмотрим, это реально круто, очень много контента на самом деле завезли, даже просто с одной версии 1.14 было завезено очень много всяких изменений, так, яблочко, яблочко, яблочко наливное, как я хочу кушать-то, хорошо, яблочко нам добавило, очень даже, кстати, кстати, да, щита я, давай рубим больше деревьев. Тут же яблоки есть В конце концов нам не надо сейчас убивать животных, бегать Я хотел с дикой скоростью побегать животных, поубивать Но у нас же здесь реально есть возможность нафармить яблочки О, это что у нас такое? Саженцы, да? Это саженец дуба. И выглядит действительно он по-другому. Так, есть еловый саженец, есть саженец дуба. Замечательно. Так, что у нас здесь произошло? Древесный уголь я делал для того, чтобы выплавить максимальное количество железной руды. А древесный уголек у нас жарит похлеще, чем какие-нибудь доски. Я вообще хотел доски переделать все в палки. Откуда палки эти берутся, я вообще не пойму Это случайный дроп из вот этого би би би биома, что ли, лесного, я не знаю как, как, вот оно сейчас, как вот оно сделали реально, раньше такого, по-моему, не было Раньше палки, вот видите, палки, кстати, тоже падают, это очень-очень интересный факт Не было такого раньше, раньше падали саженцы или яблоки а сейчас, как мы видим, еще и палки добавили. Охрененно, друзья. Не надо отдельно делать палки. Ну что ж, так, давайте я быстренько здесь нарублю. У нас пока переплавка идет. Мне нужно сейчас нарубить, возможно, я еще добуду несколько яблочек. Яблочки нужны, ребятки, кушать. Иногда хочется, когда начинаешь работать, производить какие-то, как я вот сейчас, например, машу топором, то есть хочется еще быстрее. Так, то есть наш персонаж голожает гораздо быстрее. так, так, так, так, так. Отлично. Пускай пока опадают наши деревья. А у нас уже второй день подходит к концу. Я смотрю, уже смеркается. Ну ничего, мы готовы. У нас есть наша великолепная кровать. Дерево, кстати, нам тоже пригодится, поэтому рубим его по максимуму. Дерево, в принципе, здесь ресурсы полезные. Да, в принципе, вообще здесь все ресурсы полезные. Надо их фармить. А это мы сейчас вот так вот эффективно сверху сделаем. Да, будем. Спустимся вниз. <кхм> Замечательно. Так, ну что, у нас ночь. У нас ночь. Так, готовим кровать. где-нибудь здесь мы и заночуем. Опасно, конечно, возле ямы. Тут могут выползти какие-нибудь криперцы. Так, давайте здесь поставим. Я уже думаю, можно спать. Нет, еще пока рановато. Вы не можете спать во время... Во время какой еще грозы? Вы видите? Нет грозу. Ребятки, я грозы не вижу. Что это там меня дезориентировали как-то? Во время грозы не можете спать. Все, могу спать. Все, поспали, отлично. Так, давайте забираем кроваточку, продолжаем наше путешествие. О, у нас тут железных слитков уже 12 штук наплавилось. Замечательно. И нам еще дали золото и дали ачивку. Новые рецепты, новое достижение ку железо Пока горячо. И давайте я сделаю то, зачем. И как видите, новенькие крафты у нас, когда мы заходим вот сюда, они так как бы пульсируют, вы заметили? Я, если честно, заметил, обратил внимание, это очень-очень интересно. Так, вот ножницы, кстати, тема, нам не придется убивать овец, а шерсть нам, ну, шерсть не всегда нужна, но на начальном этапе, думаю, нужна будет. Так, железные слитки нам нужно сейчас... Хорошо, что здесь есть вот такая вот настройка. Так, я опять в инвентаре, надо зайти в верстак. Железная секира, точнее, железная кирка. Вместо каменной, ребятки, железной киркой мы можем быстрее, ну что я вам объясняю, вы все прекрасно сами знаете, быстрее гораздо добывать, чем какой-то там каменный. Ну можем мы их вдвоем пока таскать, но пока не определился с местом жительства, будем таскать их по максимуму. У меня здесь плавится, как видите, на угольке у нас гораздо больше выплавляется всего. Так, гравий я не знаю пока. А, сырая баранина же у меня есть, точно. Так, что же я так достаю-то? Давайте-ка мы сейчас сделаем еще одну печечку. И уже попробуем... Да, кстати, у нас тут предметы стакуются, поэтому печек можно много наделать, а потом их э, в один стак просто скинуть и все. Так, давайте уже пожарим баранинки. Э, можно на досочках пожарить. Да, зачем нам, собственно, доски нужны? Будем жарить. Ну, надо было вообще на палках пожарить, эффективнее всего было бы. Ну, да ладно. Так, гравий мы оставим. Он пригодится нам. Что мы еще сделаем из железа? Давайте глянем. Давайте-ка отсюда возьмем э, Вот так и... Так, смотрим. Давайте-ка я сделаю сейчас побольше еще э, досочек. Хотя, хотя, зачем они мне? Давайте посмотрим, что я могу сделать. Есть железный меч, есть, железная, есть железный топор. Ну, топор, мне кажется, пока каменный подойдет. Главное, что я сделал железную кирку. Железо очень такой редкий ресурс. Поэтому, вот, можно сделать железную лопату. Да, скорость у нас будет замечательная. Ну, и остальные инструменты пока предпочту оставить каменными. Так, ладненько, железо нам пригодится, друзья, для другого, то есть вот видите, ну тут блоки, естественно, можно делать, есть возможность сделать ведро, это очень-очень круто, так, что еще, забор, вагонетки и так далее, костер, друзья, ах, костер же можно сделать, интересно, какие дает он эффекты, когда мы делаем костер, и что здесь, ага, воронки, самое важное, конечно же, это воронки, железные двери, железные люки, и многое другое. Рычаги-то тоже, что ли, нет? Рычаги у нас из железа не используют. Так, ну что ж, предлагаю потихонечку отсюда перебазироваться в другое место. У меня есть немножко еды. У меня есть теперь жареная баранина. Я предлагаю ее взять. Вот так, в какой обычно слот я кладу? Вот сюда, вот предпоследний. Так, это все у меня для полезных каких-то слотов. А внутри все будет так. А можно здесь сортировать как-то, нет? Что-то я не пойму, вроде как нет. Так, ну что ж, предлагаю отсюда я уже переходить. Так, уголек забираем, железо забираем. Печки свои же забираем, да. Так, раз. Так, вот здесь у меня что-то осталось. Еловые доски я бы переделал вообще в палки. Так, вот сделал бы, да, четыре штучки. Так, палка. Палка. Палки у нас, да, палки у нас общие становятся. Да, чтобы у нас еловые доски не загромождали инвентарь. Выкинем пока ее. Хотя у меня он, в принципе, полупустой. Ну ладно, тем не менее. Так, забираем все это. И вот это. Глины, кстати, тоже надо добыть. А она у нас вот так вот, да, понемножку. Глина, кстати, нам пригодится. А тут я смотрю, ее много. Просто то место, куда я приду, я не знаю, сколько там будет глины. Вот это у нас, ребятки, глина Вот так она у нас добывается Ее можно сразу вроде как Паковать, ой, водичка уже пошла Тепленькая, так, так, так Тепленькая, тоже у нас теплый биом Достаточно, так Да, то есть добываем по максимуму, сколько у нас там выйдет А, ну, думаю, что стака пока будет Достаточно, мы не будем забивать ей Весь инвентарь полностью, нам пока Стака будет достаточно Лишнее мы выкинем, да, 64 Ее можно, по-моему, в брикеты паковать Да, да, друзья так оно и есть. Так, а как сделать все? Вот так вот, просто с шифтом. Да, тогда, тогда ребятки, я добываю здесь по максимуму, сделаю брикетики и мне просто-напросто, я чувствую, что она пригодится в скором будущем. Так. Кто это кричал? Это так у нас кричат э, вот эти спруты теперь? Со странными звуками, если честно. Так, это все забираем, это забираем. Так, все. Так, выскакиваем. Давайте-ка пойдем мы дальше. А, я не знаю, в какую сторону, правда, но оттуда мы вроде пришли, а сюда вот мы тогда пойдем. Или откуда мы пришли. Я что-то не помню. Давайте, нам нужно место поинтереснее, водичка, чтобы естественно была. Так, а если без... Если как-то... А как убрать, кстати? То, что у меня есть. Ага. А это что я сделал такое? Это я переложил в руку, в другую? Ах ты ж ешь! Йоксил, моксель Я в другую руку, кстати, сейчас взял лопату, и я могу ей как-то вскапывать вот этот верхний слой. <смех> Интересно. Ну-ка, ну-ка. Да, то есть вот так я могу срывать верхний слой с земляных блоков. Интересный на самом деле способ. Так, давайте-ка идем дальше. Так, тростничок. А там что такое? Коровы, по-моему? Ох, да, там корова. Так, а как это? Обратно. Как обратно убрать? Я не... А, на F. На буковку F мы перекладываем. Или лопату, или кирку. А если кирку в другую руку взять... А если кирку в другую руку взять, то ничего не происходит, друзья. Так, ну что ж, ага. Так, топорик, если взять в другую руку. Что он делает? Ну, это рукой понятно. Вот это, кстати, мы добываем. Вот это нам надо. Ладно. А, все понял. Смотрите, как прикольно. Мы зато а, не расходуем прочность нашего оружия. То есть мы просто в другую руку его переложили. Прикольно, ребят, это надо привыкать на самом деле. Отличное место, здесь мы можем добыть много себе вот этой вот штуковины, вот, эти, вот этой вот рассады, семян пшеницы. Нам нужно будет в ближайшее время уже засадить огород. Где-то зомбарь, по-моему, орал, да? Но это, скорее всего, под землей где-то. Вот, то есть таким вот образом мы сейчас немножко добудем все пшенички. Да, она нам пригодится. Даже того же стака нам будет более чем достаточно. Мест просто, где вот столько травы растет сразу, их не так уж и много, поэтому воспользуемся сейчас. Вот, как мы видим, сколько много выпадает. Ах, хорошо, это нам все, ребятки, пригодится. Просто сейчас мы где найдем место под дом, а мы сразу же постараемся поставить себе какой-нибудь нормальный дом. Так, вот коровы здесь есть, это хорошо. Я вот думаю, уничтожать их сейчас начать или попозже немножечко? Я думаю, что все-таки я подожду. Может, мы здесь где-нибудь обоснуемся, построим себе жилище? И тогда они мне пригодятся Так, ну что, сколько у меня там, сколько я набрал? 40 штук уже, да? 40 пшеницы 40, 40 саженцев пшеницы Чем больше, тем лучше, друзья Так, ладно, я думаю, этого нам пока тоже хватит Не будем слишком сильно фанатеть Так, коровки, ладно, я вас пока сильно трогать не буду Так, тростничок Давайте-ка тоже его соберем Тростничок тоже пригодится нам Будем выращивать Будем разводить, так сказать, его да, надо брать все, что попадается нам на глаза Так, и все-таки, в какую сторону мы пойдем? Ну, вот здесь, в принципе, есть вода Это хорошо Ну, ее, на самом деле, не так много Я бы хотел день поселиться на берегу Большого океана Друзья, это хорошо тем, что нам можно будет сразу же с легкостью взять и отправиться в путешествие Так, коровки мои дорогие Что ж мне от вас надо? Мне от вас нужна кожа Я не знаю, встречу ли я деревню когда-нибудь. Но мне, наверное, все-таки пара коров-то -то понадобится точно так. Новые рецепты. Я взял кусочек кожи и взял сырую говядину. Ну, ребятки, уж извините, такова судьба нашего выживания сейчас мы должны немножечко себе нафармить для дальнейшего существования. Поэтому придется пожертвовать несколькими коровками. Ничего страшного, ничего такого здесь, я вижу, нет. Иначе мне в дорожке может хреново стать от того, что я просто с голоду подохну. Так, ну что ж, идем дальше, идем исследуем. Идем, здесь у нас курочки есть, а вот у них яйца. Ну, яйца нам сейчас пока не нужны, но нам, кстати говоря, нужны от курочек перья. А перья нам нужны, чтобы сделать лук. Так что я, наверное... Вот эту курочку сейчас... Стой! Стой, такая гадина! Стой! Короче, ребятки, сегодня я мясник. Сегодня я истребляю животных. что у меня слишком много мяса уже. Я хотел от нее перья так-то взять, но не получилось. Так, ну что ж, смотрим, что у нас есть вокруг. Так, там курочки, там овцы. Там тоже овцы. А вот там, похоже, океан. А вот это уже мне нравится. Так, коров мы всех специально не уничтожаем. Так, песочек есть. Немножечко тоже пригодится нам его. Да, друзья, вот там уже. А здесь пещера. И она, похоже, очень глубокая. И это мне нравится. Здесь я поставлю факелочек. Я, может, даже как-то это место специально помечу. Так, кстати, глину-то я взял. Она в брикеты не переделал, Надо переделать срочно, чтобы она просто так здесь не валялась. Так. Так, мы сюда убираем И я хотел пометить Как же я помечу? Так, у нас, у нас темнее, друзья Вот так мы пометим Факел поставим, что у нас здесь пещерка И тогда, возможно, я обращу на это внимание Так, ну что ж, давайте-ка проверим Что у нас здесь Так, что у нас тут получилось Давайте-ка мы вот так вот сделаем Так, а где у меня Так, все, немножко перепуталось Топор мой должен на месте лежать. Ребятки, уже темнеет, так что давайте я сейчас быстренько где-нибудь устрою место для ночлега. Есть кровать, ставим здесь. И я уже начинаю потихоньку голожать. Вы можете, вы можете спать только чего. Странный на самом деле комментарии, мне не разрешают сразу лечь спать. Как будто вы что-то там... Происходит, мне говорят. Вот тут хорошее место, здесь есть выход в океан. Я сейчас по берегу еще пробегусь немножечко и посмотрю, где нам все-таки обосноваться. Да, выбор с местом для жилища это очень важный выбор, потому что нам придется проводить здесь много времени. Как много здесь коров-то? А, я думал, всех перебил. Вот тут на самом деле очень прикольное место. Вот там, кстати, даже лес есть. Так, а если туда немножко приближаться? Сейчас я побегу немножко туда-сюда по побережью и посмотрю, где нам лучше будет поселиться. Лучше разбить свой лагерь. Я почему хочу к воде? Потому что, ну реально, у нас сейчас водное пространство очень... Так, а там у нас лошадки, похоже, да? Краем глаза вижу, что там лошадки. И мне, и мне даже показалось, что там где-то деревни есть вдалеке, но нет. Точно, ребятки, я забыл же, что, ну, желательно поселиться рядом с деревней. Хотя, есть один нюанс, то, что на деревню будут нападать монстры, если я в ней буду находиться постоянно. Так, у меня, по-моему, с едой уже проблемки начинаются. Да, чем больше мы тут бегаем, тем хуже нам становится, и мы начинаем голодать. Ни хрена там, даже такая высокая гора есть, хотя я играю вроде как на обычном режиме. Давайте уже что-нибудь зажуем. Да-да-да, хорошо, что у меня мясо осталось. Так, не надо ставить факела. Так, здесь у нас... Э песочек давайте я тоже его сейчас возьму сразу же нам нужны новые новые компоненты новые блоки да да да для крафта более крутых вещей поэтому мы здесь пособираем да друзья здесь есть большой океан это уже хорошо надо придерживаться океана потому что мы знаем что там можно найти много чего интересного ну это во вторых это еще и источник пищи то есть там можем ловить рыбку просто замечательно. Так, дальше что у нас? Давайте-ка пробежимся. туда вот там вот гора такая офигенная большая мне прям нравится. Я хочу пробежаться и посмотреть, как у нас здесь все устроено. Да тут у нас овечки гуляют. Так, здесь у нас пещерка достаточно глубокая. Я бы ее исследовал, но пока не стану. Вот здесь у нас такой океан, обалденный океан. Можно будет поисследовать, но мы пойдем вот туда, к той горе, и посмотрим, что там есть. Такое ощущение, как будто там какой-то сейчас замок появится. Так, ну здесь небольшой остров, давайте-ка я все-таки туда пройду. Я бы, конечно, хотел поселиться там, где есть лес, но, в принципе, с этим тоже проблем не будет, потому что я могу сделать свой лес там, где я захочу, насадив, насадить, насадив саженцев, и лес появится. То есть, тут ничего сложного нет. Вот, тут такое место у нас живописное живописная гора, да, то есть я бы уже где-нибудь начал строиться, вокруг, по крайней мере, большая ровная территория, я, наверное, все-таки сейчас уже определюсь и уже где-нибудь поселюсь, да. Жаль то, что м -м, речек здесь никаких нет, потому что речки это источник глины, а глина тоже нам нужна, вот это у нас песок же, да, или это глина? Это, по-моему, глина была, да, вот это глина разве, или что это? Нет, это песок. Это у нас песок, друзья. Ну, в принципе, в принципе, место неплохое. Но я думаю, что побегать, наверное, еще стоит, потому что я не набрал себе нужного количества ингредиентов, друзья. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Пошаримся. Гора, конечно, эпичная, но в горах я жить как-то не люблю. Люблю где-нибудь на равнинных местах. Так, что у нас тут? Есть тростник, но ну, больше ничего похожего полезного нет. Интересно, вот эти факела, которые я сейчас в руке держу, он в темноте светит? Или нет? Или не светит? Я что-то как-то не успел еще затестировать. Так, да, горы здесь прикольные, конечно. Так, а карты здесь, интересно, никакой нет? Нет, карта здесь, насколько я помню, берется и делается своими силами. Вот там есть уголек, но до него надо добраться. Давайте-ка сходим. Мне уголек-то, кстати, и не помешал бы. У меня хотя есть уголек древесный, но тот уголек, он, по-моему, будет поинтереснее, чем древесный. Поэтому давайте-ка за ним уже и сходим. Как у меня факела оказались в этом слоте, я вообще не понимаю. Они у меня должны быть вот здесь. В последним. Так. Уголек, друзья. Я не пойму, я добыл его, нет? Да, добыл. И когда мы добываем уголек, у нас еще из него вылетают частички опыта. Поэтому это только, даже, это только даже плюсом будет Да, нормальное такое такая Месторождение уголька Ковыряю, ковыряю И никак не могу расковырять Так, все, собрали уголек Замечательно, 20 штук А это значит, что мы можем много чего наплавить Так, идем дальше Идем дальше, друзья по Через эти горы Ах ты, тут еще уголек есть Великолепно, не зря все-таки я сюда зашел вот почему мы путешествуем, мы ищем сейчас много-много всяческих разных полезных штуковин, которые нам пригодятся. Ну, попозже, естественно, начнем строить свой дом, который будем со временем облагораживать, потому что очень много у нас интересных сейчас элементов для строительства добавлено, то есть разные блоки разные полублоки и дома можно из этого конструировать охренительные ну что ж, давайте-ка дальше смотрим там по-моему еще есть уголек, охренеть сколько ж тут его запрятали-то а? давайте-давайте тоже, ну, тоже не маленькое месторождение но первое по-моему самое большое было вот, друзья начинаем новое прохождение все у нас впереди что вы, ребятки, думаете, кстати, по поводу Майнкрафта и по поводу версии 1.14? Жду ваших комментариев, постараюсь вам ответить на этот момент. Ну, на, вы уже мое мнение, наверное, поняли по поводу Майнкрафта. Я, в принципе, обожаю эту игрушечку 1.14. Обожаю тоже в том числе, потому что мне интересно исследовать весь контент и поиграть именно с ним. Так что, ребятки, будем проходить. Пытаться, пытаться проходить и выживать. Так, ну, эта гора мне нужна была только для того, чтобы посмотреть, что здесь есть. Жить я здесь рядом с ней не собираюсь, поэтому давайте-ка мы уходим в другое место. Так, вот это со второй рукой. Тут у нас, смотрите, меняются предметы, которые мы выбрали последние два. То есть сейчас у меня меняется лопата и кирка. Это, кстати, тоже очень удобно, да? То есть мы можем менять предметы, как вы уже, наверное, поняли. Причем у нас всегда а, лев, правая рука у нас всегда для свободного доступа, а в левой руке у нас предмет запоминается, который был последний. То есть это очень хорошо. Теперь мы можем смотрите компоновать, например, печку с лопатой. Ну очень классно сделали на самом деле. Мне такой подход нравится. Осторожней, не разбиться бы. Так, так, так. Где же будем ставить свой дом? Ага. Сколько много курей-то. Вот, пожалуйста, тебе речка. Это речка, это я точно знаю. Я речку ни с чем не спутаю. Но здесь что? Ага, вот оно. Тоже важное очень. Это тыквы, это тыковки. Да, друзья, тыковки нам тоже нужны. Давайте сразу соберем их несколько штук. Мне бы еще найти арбузики. Да, новые рецепты открыты. Тыквенный пирог могу делать. Могу семечки. Могу семечки использовать для рассады и так далее. Это вообще хорошо всегда. Так, дальше смотрим. Мы все-таки решили исследовать этот небольшой материк. В другом давайте направлении пройдем сейчас немножечко. И посмотрим, что же там. Так, у меня что-то уголек здесь внезапно оказался. Хотя здесь должна быть лопата из другого слота. Овечки. Овечек я пока не трогаю. Они мне пока не нужны. Ничего плохого они мне в конце концов пока не сделали. Так... Идем дальше. Идем, идем. Кто там плещется так? Постоянно какие-то всплески. Там такая жирная рыба в воде, я смотрю. А вот и лошадки. Кстати, лошадки здесь очень крутые тем, Именно на классике крутые, что у нас дополн появляется дополнительная возможность бегать гораздо быстрее. Ах, какие красивые черные. Какие черные? Это у нас рыжие лошадки. И еще одна, белая, и еще одна рыжая пятнистая есть с белым. Красота. Так. Давайте-ка сходим в ту сторону. Привет, привет. Ну, я могу, конечно, их седлать, но только с седлом. И, по-моему, я сколько помню, это с, пустым, с пустой рукой. Вот я седлал, но управлять я не могу без седла, и меня она скидывает. Да, то есть тут нужна особая хитрость, чтобы покататься на лошадке в нужном нам направлении. Вот, ну, естественно, я бы, конечно же, хотел сейчас это сделать. Потому что, когда катаешься на лошади, вроде энергии у тебя даже не тратится, и ты катаешься достаточно быстро. Точнее, энергия тратится, но она тратится очень-очень медленно. С очень минимальным коэффициентом. Так, ну что ж, хорошая равнина. Я здесь уже был. И мне вот это место очень нравится. Вот это вот местечко. Здесь много леса. Она просторная. Здесь есть шахта. И здесь прям ровненько, на ровном месте можно построить, что нам нужно. Но, блин, единственный нюанс. Я бы поселился, конечно же, недалеко от какой-нибудь деревни, друзья. Но надо... при примерно понимать сейчас, где есть какая-нибудь деревня. Давайте сходим в ту еще сторону. Но для начала я, наверное, думаю сейчас переночую здесь. Да, пока у нас, как мы видим, надвигается ночь. Переночую. И мы продолжим все-таки путешествовать. Мы выбираем место, где мы сможем сейчас расположиться. Где мы можем разбить свой лагерь, свой дом и начать уже потихоньку там обживаться. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ну что ж, давайте сейчас переночуем пока здесь. И продолжим уже на следующий день. Прям вот так вот мы спим с печкой в руке и с топором. Брутально. Так, ну что ж, забрали мы кровать. И давайте-ка, что там у нас? Яблочко, да, яблочко я люблю. Яблочко нам пригодится, хотя я и так сытый. Наелся мясо и довольный. Так, давайте-ка мы сейчас пройдем в другую сторону. Мне важно, чтобы была рядом деревня. Я хочу взаимодействовать с жителями, я просто уже насмотрелся этих патчей, этих снапшотов, что жители сейчас круто апнули и реально жить рядом с деревней это, друзья, очень круто. Поэтому вот этот момент, э, я думаю, нужно взять на вооружение. Так, давайте-ка я сейчас побегу, тогда я сходил туда, в ту сторону, а сейчас я пробегусь, вот без карты пытаюсь ориентироваться, пробегусь немножечко вот сюда, левее. Хотя там были такие места равнинные, где вполне вероятно, что могла быть деревня. Но я ее там не нашел. Так, ну что ж, идем в эту сторону. Возможно, мне повезет. Я где-то здесь найду деревню с людьми. Да, нужно держаться поближе к людям. Ладненько, я пока не буду ныкаться по всяким пещерам. А у нас конкретная цель, друзья. Мясо вроде у нас есть. Если не хватит, мы еще поджарим. Так, там у нас вдалеке непонятно что. Я, по-моему, вышел куда-то... Так, а если мне лодочку сделать, а? Почему бы не сделать лодочку и поп попробовать проплыть? Будет, мне кажется, интересно. Так, давайте попробуем сделаем. Как у нас здесь сделаны лодочки, интересно было узнать. Так, давайте смотрим. Раз, раз. Ага, вот я видел лодочка, и на нее нужно... А, доски нужны. Давайте сделаем... Так, а у нас здесь какие-то есть доски? Нет? Гранит есть? Есть земля? Так, ну вот так вот давайте то сделаем. И теперь мы можем сделать лодочку... Так, подожди, почему я не сделал ее... Вот же она, вот же она родная Вот ты одна родная наша лодочка Так, и теперь мы тебя попробуем заставить плыть Ни разу не плавал на этих новых лодках Я плавал, помню, еще только на тех, которые были без весел Так, надо мне, по-моему, с пустым слотом это все скопировать Вот так вот Или просто-напросто кирку убрать сюда А здесь у нас будет какой-нибудь топорик или мотыга или еще что-нибудь Вот, давайте попробуем Так, раз, все, мы в лодке как у нас это выглядит со стороны? Вот я, ребятки, в лодке. <смех> Интересно, на самом деле, прикольно смотрится. Такой лодочник. Плыви, лодочник. Вау, классно, классно. Слушайте, раньше такого не было. Вот эта управляемость, охренеть. Вот эти лодки мне больше нравятся, чем те же, что были раньше. Вы помните, какое раньше неудобное управление было? А на этих просто кайф. Смотрите, я плыву и кайфую из-за того, что она так классно... ру. А там кто такой? Смотрите, это утопленник, похоже. Тоже новый мод. Но новый моб он введен был, по-моему, с версии 1.12. Это у нас, ребятки. А там внизу еще один утопленник. И вот так вот они у нас здесь снуют. Короче, ребятки, вы видите, сколько их здесь? Ладно, я пока на них не нарываюсь. Я просто плаваю по своим делам. Вы мне не интересны парни. Так. Одни такие звуки интересные еще издают, булькающие. Так, мы плывем вообще туда, и я бы. Ага, а вот там, кстати, я, по-моему, был. Или нет? Подождите-ка, вот там просто такие. Такой район, где вполне может быть... Там фонарь какой-то подводный. Где вполне может быть а, деревня. Вот там, кстати, ты ты тыковки есть. Я здесь точно не был. О, нормальная такая скорость. Кстати, вообще классно лодка управляется. Я не знал, что ее такой крутой сделали. Вот я из нее вышел, и она осталась на том же самом месте. Охренительная лодка просто. Так, а ее как-то забрать можно, если ее сломать? Как ее вообще забрать? Так, подожди. Так, так, так, так, так, так, так, так. Ага, и выпадает, кстати говоря, лодка, друзья, выпадает. Не палки, как это было раньше, а лодка. На землю... Ох, даже так ее можно на землю даже поставить. Нифига себе. Я даже не знал, что так можно. Так, давайте-ка ее сломаем уже. Так, вышел и сломал лодку. Сломай лодку ты. Ага, видите, она не ломается. Она у нас просто а, забирается в инвентарь. И это, друзья, на самом деле круто, что не надо нам крафтить постоянно их. Так, тыковки ясно поэтому собираем. Давайте-ка здесь пробежимся. Мне все-таки подсказывает что-то, что, что где-то здесь есть деревня. Где-то она здесь спряталась на этих равнинах. И мы ее скоро найдем. А если мы найдем деревню, то я... Так, у нас тут дырочка какая-то. Там у нас внизу лава. Блин, лишь бы не упасть. Так, ладно. Мы должны найти деревню, и тогда мы точно... Так, там у нас тут дырке что? И тогда мы точно возле нее поселим, поселимся. Нет, здесь я уже, по-моему, был, да, в тех краях. Давайте-ка попробуем сплавать на другой остров, это вот туда вот. И, возможно, там мы попробуем найдем деревню. Так, так, так, да, ребятки, у нас сегодня такая вот миссия разведывательного характера. Бирюзовая такая водичка интересная. Можно, кстати, подобывать, пока мы здесь ходим песочек. Мне сейчас очень... О, черепашка! Прикольно, да, тут черепашки даже есть. Ладно, я пока не буду их уничтожать, чтобы не засорять свой инвентарь. Не вижу, на самом деле, ребятки, деревенья здесь. Попробую на тот остров сплаваю, и, возможно, там что-то мне удастся найти. Так, давайте достаем нашу лодочку, и поплыли... Так, сели, класс, вообще класс Балдею, каждый раз как сажусь Смотрите, как он одним веслом подгребает Когда поворачивает в одну сторону Этим веслом подгребает, вообще красавчик Просто красота Так, а есть он может, интересно, здесь пока и лодки? Нет, есть мы здесь не можем Так у нас руки заняты Мы активно гребем, а если врезаться в берег, что будет Ну-ка давайте, как раньше У нас лодка разбивалась, а сейчас А сейчас у нас лодка не разбивается Классно, я думал, она в щепке Разлетится, главное ее не забывать забирать все, забрали. Все, друзья, охранительная просто лодка. Я просто кайфую от того, как здесь сделано это все. Да, Майнкрафт немножко преобразился. Прям чувствую, что подрос во всех просто проявлениях. И здесь сейчас можно, мне кажется, будет гораздо дольше зависать, чем это было раньше. Так, давайте-ка яблочко съедим, то что-то мы немножечко оголожали. Кто это? Что это? А, это я печку поставил. Мне что-то же показалось, что передо мной возник какой-то иссушитель просто. И сейчас меня разнесет на куски. Это я просто съел яблоко и поставил печку сразу же. Ясно. Да, вот так вот резко получилось. Так, идем дальше. Мне важно, ребятки, сейчас найти деревню, возле которой я и буду строить свое жилище. Не прям-таки в деревне. Ну, может быть, даже в деревне, слушайте. но в деревне плохо тем, что я туда навлеку большую беду. Беда будет заключаться в том, что постоянно будут приходить со мной, за мной зомбаки, если я буду находиться в деревне. А, пока я не, за, не затарюсь каким-то необходимым количеством ресурсов, я туда не буду заходить, потому что если идти в деревню, то ее сразу же нужно брать на себя, так сказать, груз ответственности, чтобы ее защищать от враждебных набегов. А на сложном уровне, мне кажется... Чтобы защитить деревню, надо хорошо постараться. То есть, там нужно чуть не не замок, наверное, возвести какой-нибудь, чтобы э, никого лишний раз не сцапали. Ну что ж, ищем. Я, по крайней мере, найду и поселюсь возле нее. Так, интересно, был ли я в этих краях или не был еще? Или я болтаюсь по кругу? Странно. Нет, похоже, я здесь не был. Тут есть волк. Да, волк, скажи мне. Слушай, волк, а ну-ка иди сюда. Скажи мне, где тут поблизости деревня? мне скажешь что-нибудь? Нет? А если вот так? Сразу смотрите, как засмотрела. Достала я кусок мяса, сразу смотрит. Ах ты, подозрительная рожа. Не хочет она нам ничего говорить. Ну ладно. Я тебя не буду кусок мяса кормить пока. Я еще сам для себя его приберегу. Мне он пригодится. Так, идем дальше. Идем-ка в ту сторону. Я чувствую, что где-то должна быть деревня. Пока еще я ее не нашел. Но желательно найти, ребятки. Так, где-то прям кто-то... Где-то прям кто-то хлюпает. Обычно так хлюпают зомбаки проклятые. Так, идем-идем. А, вот там вот тоже равнина. И мы сейчас пойдем как раз в ту сторону. Блин, осторожней. Чуть не сломал себе ноги. Так, так-так-так. Так-так-так-так-так-так. Никого нет. Да, конечно же, по пути надо... Вот я бы еще березовых саженцев добывал. Ну ладно, это мы в процессе добудем. Сейчас пока... Так, неужели я вернулся... Или это другое место? Что-то мне подсказывает, что вот эти лошади мне уже попадались на пути. Или если не попадались, то я тогда пришел в другое место. Но вот эти лошади вроде уже были у меня на пути, ребятки. И тут, по-моему, я уже был. Я бегаю кругами. Черт возьми, не может быть такого. Что я? Реально кругами что-ли бегаю? А, ну что ж ты будешь делать-то? Или все таки это новые места? Я надеюсь, что это новое место. Давайте придерживаться какого-нибудь маршрута. И будем, к примеру, держать прицел вот туда. Мне что-то подсказывает, что я здесь не был. А, нет, я здесь был, да. Теперь вспоминаю, что был. Хожу кругами, ребятки. Ну, куда деваться. Так, давайте держаться тогда вот того направления. У меня, видите, сейчас ни компаса нет ни хрена. Поэтому приходится вот так вот бегать кругами. Да, но... Ладненько, не теряем надежду. Достаем нашу лодочку И так просто мы быстрее проплывем Да, на лодке у нас скорость гораздо выше Так, вот там я ничего не вижу Давайте доплывем до конца Да, сейчас я побегу просто в другую сторону Конкретно в другую Чтобы конкретно сменить направление Не разбилась наша лодочка Не хочет разбиваться При Придется так, подожди, куда это она сейчас телепортнулась-то? Что это за глюки такие? Так, у нас тем временем уже вечереет я думаю, что мы сейчас прям где-то здесь и заночуем, ребятишки мои. Так. Грибочки нам пока не нужны. Черт. Ну, хотя грибочки бы не помешали тебе какой нибудь гриб... грибную рагу сделать. В случае самого... самой голодной и печальной участи. Так, давайте-ка ляжем спать уже. что это... Что-то я боюсь. Ночь наступает. Наступает ночь, а ночью ничего хорошего. Давайте-ка ляжем спать. Да, что ж такое? Мне не дают никак лечь. Время еще не пришло. Так, у нас же здесь можно вызвать менюшечку. Так, это у нас снимок. Это на F3. Ага, вот у нас. Так, ладненько, давайте приляжем уже, отдохнем. Ох, наконец-то день. Так, у нас здесь самое интересное, это есть достижения. И здесь мы можем посмотреть все наши достижения, которым. Мы... Смотрите, как много всего добавили. Сельское хозяйство, есть приключения, есть Майнкрафт просто. То есть мы уже вот по этой ветке по Майнкрафту, что-то как-то она... Какая-то она маленькая, мне кажется. Или она со временем будет расширяться, когда мы будем это все дело проходить. Ну ладно. Так, так, забираем кровать. Ни в коем случае ее здесь не оставляем. И, ребятки, в каком направлении мы шли? Мы, по-моему, оттуда пришли, да? Мы идем туда. Да. Мы идем туда. Да, то есть все правильно. Я вот все-таки хочу вектор взять направление и идти в данном заданном направлении. Но пока не могу решить, куда. Идем в эту сторону. И ищем какую-нибудь деревню. Нам нужна деревня для того, чтобы поселиться возле нее и ништяки всякие оттуда таскать. Потому что мы нас знаем, что в деревне есть жители, это самое ценное сейчас, ребятки, самое ценное. Собственно, 1.14 была нацелена на жителей в первую очередь, то есть на усовершенствование. Поэтому нам нужно поселиться где-то, где есть жители. Иначе будет слишком все печально. И чтобы за 3 километра не бегать до них, нам нужно поселиться рядом с ними. Сами они к нам не придут. Так, кто-то здесь шумит. Какие-то кусты везде непонятные. Блин, мне повышку на забраться. Просто я для того это делаю, чтобы посмотреть свысока, свысока на окружающую обстановочку. И посмотреть, может быть, удастся, где есть деревня, а где. Куда не стоит идти совсем. Так, пока как-то все печально, но я стараюсь придерживаться одного, одного направления. И у меня что-то, я смотрю, с загрузкой проблематично. Ах, какие красивые места. Ах, какая красота. О, сколько цветочков разных-то, а? Ох, красота. Так, я вообще-то жду, когда у меня появится деревня, а не всякие цветочки. Вот в болоте, интересно, может быть деревня. А что, интересно, можно найти в болоте. В болоте есть грибы. В болоте у нас что еще есть? Вот я даже сейчас забрал сюда, и отсюда я пока не вижу ни одной деревни. Надо придерживаться маршрута, а именно будем идти в ту сторону. В болоте я знаю, что лучше всего растут вроде как растения, но не знаю, насколько это сильно распространяется на э, версию 1.14. Хорошо ли здесь растут? Я знаю, что с модами в болоте, в болоте хорошо растут растения, а если без модов, интересно, хорошо ли растут? Там, по-моему, одна вода. Но у меня есть лодка, друзья, поэтому не страшно. Сейчас будем путешествовать. Как мы видим, кувшины здесь, как раньше, это было... Так, тихо, забираем печку, не надо нам оставлять. И это все с тобой сделано, это все на вес золота. Так, механика воды, по-моему, что-то поменяли, но не, не уверен. Так, садимся в лодку, здесь у нас подходящая глубина, чтобы на ней вот так вот плавать. И смотрим по сторонам. Так, что у нас есть в болоте? Просто обалденно сделали вот эту травку, да, вот которая растет на дне. Чуть-чуть немножко даже выпирает. Как-то прям круто вообще. Э, придали жизни в прям водному миру. Раньше как-то скучновато было кататься. А сейчас понимаю, что если даже захочешь поисследовать, прям здесь на ровном месте можно окунуться и как следует поплавать. Так, нет, друзья, я здесь не нашел ничего интересного. Возможно, деревень здесь тоже никаких нет В болотных биомов редко, редко, когда можно найти какую-либо деревню Но они, они есть в, болот, в деревне с болотными жителями Так, а вот там что такое? Неужели арбузы? Или мне показалось? Нет? Давайте-ка здесь посмотрим Нет, мне по-моему показалось Я думаю, что здесь арбузики будут Так, так, так, Блин, в воде вообще медленно идет. Как-то у нас загрузка проблематична Что это у нас тут такое? Нету ничего, нету ничего Я, наверное, дальше поплыву Поплыли, ребятки, дальше Здесь нам ловить нечего. Садимся в нашу тачку. И давайте-ка задним ходом. Да, погнали вперед. Я думаю, нам стоит сейчас исследовать вот те острова. Да, надо... Какая вода сразу стала? С болота только выплыла, и сразу вода посинела. Вот те вот острова. Может, даже сейчас через океан попробуем Но здесь, на самом деле, клево. Вот эти берега мне нравятся. Была бы здесь деревня, я бы здесь остался прям жить в этих краях. Прям просто бы здесь я обосновался. Что у нас там с прогрузкой? Алло, мир, ты что не отвечаешь? Давай, погрузи уже что-нибудь. Я прям здесь бы и остался. Такое ощущение, как будто ничего не было на горизонте. А как только прогрузилось, все, вау, приплыли. Приплыли, вылезай. Твоя станция. Ну, мы сейчас доплывем до конца. И вот тут, кстати, нужно выйти вот сюда вот налево. Потому что тут у нас э, подходящий биом, где, возможно, может быть поселение. Да, давайте вот здесь вот выйдем. Все, станция, выходи, вылезай. Так, так, так. Забираем нашу лодочку. Она нам пригодится еще. Да, у нас, ребятки, сегодня исследовательского характера миссия. Мы ищем, где нам можно обосноваться. Сейчас вопрос встал в том, что где нам найти... Ох ты! Жителей. Ага! Все, ребятки, я нашел их. От меня не спрячешься, не убежишь. Вот тут местечко с шахтой, да, прикольно, с открытыми месторождениями всего. И, наверное, и, наверное, я, возможно, здесь и останусь, потому что, потому что ребятки, место охрененное. Здесь есть вода, здесь есть все, здесь есть шахта. И самое, что главное, ах ты ешь, термоксель, ексельмоксель. Так, там у нас зомбарь, да, они сюда, наверное, не смогут забраться, потому что они там в канаве стоят. Так, давайте-ка мы отсюда постараемся вылезти. А вот скелетики, они могут нас достать стрелами. Не будем ждать, пока они к нам придут. Да, то есть вот тут у нас место прикольное. Я сюда сейчас сделаю пометочку. То, что у нас здесь а, есть месторождение. Какую Нужно поставить нормальную пометочку. И я думаю, что вот так вот так будет сделать идеальнее всего. Раз-раз. И вот сюда можно сверху факел. Вот, это пометочка того, что у нас здесь есть что-то. Смотрите, какие сочные месторождения. Прям кайфую от этого многообразия ресурсов. Так, да, сейчас я проверю нашу деревеньку. Вон она там у нас, вдалеке. Здесь у нас просто шахты, шахтами все испещрено. Это говорит о том, что нам слишком много лопатить с земли не придется, а просто пробежаться по шахтам и нафармить ресурсов просто и легко все так давайте все-таки проверим здесь есть коровки здесь есть овечки у нас в округе замечательные места просто и самое главное друзья это деревня которая смотрю по размерам просто охренительная охренеть сколько здесь народу вы смотрите это у нас мелкий это мелкий чувачок эй привет бро как дела это мелкий человечек у нас здесь охренеть Класс, вот это я и искал. Вот, собственно, что искал, то и нашел. Красота. Ой, ребятки, привет, как у вас тут делишки? Давай сразу шариться по домам. Так, где-то, насколько я помню, какой-то мастер, и он что-то делает. Смотрите, как сделали торговлю. Охренеть. Ее доработали, я немножко упустил, несколько патчей. Снапшотов И тут смотрите, как можно теперь Это у нас 10 глины за один изумруд да, он Можно обменять Или один изумруд на кирпичи Так, ладно, я здесь долго не буду задерживаться Я просто буду в курсе, что Деревня у меня прям под боком Охренеть, смотрите, какие здесь дома Смотрите, какие у нас здесь места Класс, я пока говорю, рядом с деревней с этой поселюсь, но здесь долго задержаться не буду. Здесь есть галема, это серьезное, ребятки, заявление. Здесь куча пищи, которую можно брать. Я, наверное, сейчас немножко подкреплюсь, хотя мне это не надо. Обалденно, друзья, классно просто. Ну, на самом деле деревня такого размера, что прям вот самое то. Кошечка где-то кричала, да? Кошечка, у нас мы сейчас знаем, что кошечки спавнятся только теперь в деревнях, их больше нигде не найти. Красота просто, балдею, балдею, что я это все нашел Да, и это причем не вся деревня, тут еще вот до центра мы только добрались Это у нас товарищ уважаемый фермер, который морковочку, морковочкой торгует Это у нас кто такой, не помню, это у нас священник, замечательно, фермер Ах ты, красота ж какая, а. на самом деле деревня, ребятки, огромная просто Столько здесь зданий, столько помещений, смотрите, какого размера она, ну, охренеть Так, вот тут у них центр вот где колокол, там центр. Звонить я не буду лишний раз. Это, смотрите, как здесь классно все сделано. Это типа прилавки такие. Классно сделали вообще деревни. В этом дополнении раньше. деревни это только одно название было. Кстати, здесь, по-моему, два колокола. Это еще одна, что ли, площадь, я не понимаю. Или здесь две деревни? Ну, это вообще тогда топ, просто я нашел. Подожди, зачем я это разместил? Убирай, убирай, хватит царить здесь. Ты сейчас в гостях находишься, поэтому нельзя так делать. Все, ребятки, я себе определил с местом. Я буду жить где-нибудь поблизости. Так, пришел я оттуда, там была шахта. Так, надолго мы задержимся. Это у них тут церквушка. Ну, много всего, много очень всего. Ох, какие большие дома-то, а. Все, ребятки, я проверил. Жители здесь есть, жители живут и развиваются. Uh, все отлично И мы сейчас поселимся где-нибудь uh, Поближе к воде Так, вот тут у нас деревня А вот там у нас Давайте-ка вот туда сходим Я просто там вижу вдалеке воду Здесь вижу пещеры Здесь вижу хрюшки, здесь есть овцы Вот, и там, кстати, по-моему, большая вода, да? И там у нас можно вообще Замечательным образом Смотрите, какое классное место Тут рядом у нас гора Там причем есть снег, насколько я вижу, да? Там у нас рядом хвойный лес Здесь у нас есть лошади с маленькими, с маленькими так сказать, растущими под, под подрастающим поколением. Здесь у нас есть свиньи. Коров только я не вижу, но за коровами, если что, мы сходим. И здесь у нас есть вода. Просто великолепно. И деревня прямо у нас на горизонте будет маячить всегда. Замечательное место. Я, наверное, здесь все-таки и осяду. И... Давайте-ка сейчас переночуем, потому что у нас все, у нас смеркается. Нам нужно срочно выспаться. Все, давайте ложимся. И потом же я подробно посмотрю. Так, а там в чем у нас вдалеке такое? Показалось, что это домик ведьмы, но нет. Да, вода есть, и я сейчас просто с утра на лодке поп поплыву, сплаваю, куда можно здесь проплыть, насколько это далеко. <coughs> и уже решим, оставаться здесь или нет. Ну что ж, давайте отдохнем. Итак, вот мы выспались, а, очередной день, я уж не помню, по-моему, пятый, что ли, у нас день. И я сейчас выполню свою миссию, мне нужно сплавать на лодочке в ту вот сторону. Я просто хочу посмотреть, куда мы сможем выбраться, если поплывем на этой, по этой речке. Так, что я могу отметить, пока плыву? Ну, это у нас речка, глиняные месторождения здесь, по идее, должны быть, вижу одно и куда же она нас может вывести, эта речка? Давайте-ка посмотрим. Так, здесь глина есть, это очень хорошо. Так, вот туда, если мы поплывем, если там будет океан, то все, мы реально выбрали место, где мы, где мы продолжим наше, так сказать, нет, там курица, я смотрю, наверху просто ничего не прогрузилось. Никакого тут океана как такового и нет. Здесь у нас просто очередной небольшой закуточек, который еще не прогрузился. Вот так вот. Но я чувствую, что эта речка дальше идет. Она дальше заворачивает. Мне прям интересно, докуда я смогу проплыть. И все, что ли? Это уже притык. Это уже тупик. Так, давайте плывем по максимуму. Я, по-моему, делаю круг. Так. А ну иди отсюда, осьминог. Спрут, ты что мне мешаешь? Взял такой, появился из ниоткуда. Так, и сразу же у меня все залагалось из-за него. Так. Давайте-ка мы сделаем. Да, тут кружок у нас такой. И мы упираемся прям такие вот сюда. Там, кстати, видите, я лаву заметил. Прямо она так и булькает. Буль-буль-буль. Так, ну что ж, лодку пока мы забираем. Да, тут даже есть лава. Лава, кстати, тоже хорошо. Блин, я уже скоро оголожаю. Мне нужно срочно пожарить чего-либо. Давайте-ка мы сюда еще раз сядем и проплывем дальше. Я так понимаю, мы сейчас круговую просто это все плываем. Места, в принципе, здесь нормальные. То, что океана нет, да, есть такой, такой нюанс, но тут либо, ребятки, океан, так, кто это шипел, кто-то в пещере, видимо, внизу, тут либо океан, либо, ну, либо без жителей, да, то есть тут мы видим, что у нас нет огромных обломков в воде, ну, они, может быть, даже не нужны. Я сейчас пытаюсь просто понять, куда ведет, ну, я так понимаю, если мы будем держаться той стороны, то там у нас будет то место, где мы хотели обосноваться. А сюда вот мы плывем главное ребятки не потерять деревню надо было оставить кровать но я примерно знаю что у нас по левую сторону где-то осталась наша деревня да то есть я сейчас просто оцениваю масштаб куда здесь можно проплыть куда можно сплавать из этой из этого места так вот мы плывем до сих пор у нашей лодки прочности никакой нет так так так но я думаю что вот где-то слева у меня осталась деревня Тут мы выплываем, значит, попадаем в закрытое, в закрытое такое пространство. Да, давайте-ка я все-таки уже выйду. Заберу лодочку и попробую прогуляться пешочком обратно. Обратно, где у нас была деревня, где у нас были наши с вами задумки по поводу того, где нам остаться. Так, блин, а я уже тем временем оголажал и хочу сильно кушать. Так, я надеюсь, что мы ее не потеряли. Да, у нас тут очень огромная поляна. И что нам позволит... Да, вот наша деревня. Замечательная просто. Я прям в нужном направлении шел. Вот я не знаю, только если вот с этой стороны пробовать развиваться, где речка, или с той стороны, но там у нас точно понятно, что слишком много воды не будет. Ну, я думаю, будет ее достаточное количество. Поэтому давайте уже все эти самые предрассудки забросим в сторону. И начнем развиваться уже с той стороны Возле горочки На поляночке Уже давайте-ка начнем Свою деятельность развивать Что-нибудь уже посадим Что-нибудь уже для себя там наметим Вот там вот, да, я хотел Тут у нас очень много и животных Ох ты, читерская какая методика А все просмотрел Все просканировал, что там есть Определенные шахты Так, так сюда мы обязательно потом Прогуляемся, ну что ж Наконец-то я определился. Там у нас деревня, а здесь вот будем э, находиться мы. Тут у нас есть шахты, причем открытые. Сейчас мне желательно поставить бы какую-нибудь э, уже печечку, чтобы... Так, в чем у нас тут трава в воздухе висит, не пойму. Что за дела, что за безобразие? Что это за такое? Да, лошади есть, круто. Вот место, которое мне понравилось. Или вот еще. Откуда прям прекрасно видно деревню. Оно ровное, то есть равнинная ро местность мне сейчас очень даже кстати. Я могу даже немножко здесь подровнять ее более лучшим образом. Давайте-ка сейчас быстренько поставим сразу печечку. Так, печечку ставим. И вторую тоже. И сейчас я, наверное, приготовлю себе еды. Чуть-чуть. Да, можно прям на палках. Так, да. И еще что мы хотели. Так, у нас есть древесный уголь. Мы можем приготовить еще еды. Так, а стык тыквы что мы можем сделать? Сюда мы давайте поставим наш э, рабочий стол, верстак. Так, так, так. Пока у нас без кровати, без всего. Вот так вот будет это все выглядеть. Так, по пище у нас можно сделать, значит, тыквенный пирог. Но для, для тыквенного пирога нужен сахар и нужно куриное яйцо. Да, но ну, он тем не менее сытный. Так, смотрим. Есть э, тушеные грибы. Надо было побольше, побольше собирать. Но мы собрали так себе. Ну что ж. Предлагаю тогда сейчас сделать тебе инструмент под названием мотыга Лучше всего каменную, железную я думаю не стоит Каменную давайте сделаем, нужно булыжника и палочки Палочки мы все сожгли Да, давайте уже перекусим, что-то прям хочется сильно кушать Мой персонаж уже не знает куда деться от голода Ах, как много прибавляет эта говядина же, да, стейк? Стейк говядины, как много он прибавляет? Так, дубовые доски еще сожжем ну что ж, давайте сделаем уже, предлагаю здесь распилить на доски и сделать из досок палки. Вот таким вот образом. И теперь мы делаем мотыгу лучше каменную, нам ни к чему железную. Вот, мотыгу, сейчас мы, я вам покажу для чего. Ну, думаю, истинные-то игроки все-таки знают, для чего мотыга. Я, наверное, вот тут вот какой-нибудь побережье сейчас задействую под посадки. Пока я его выравнивать не буду, пока как есть. Да, давайте уже вскопнем немножечко. А интересно, вот лопаты, когда я слой срезаю, что это, вот это, вот это, что это? Вот это, что это, для чего, интересно? Я могу, интересно, этот слой посадить ту же самую, те же самые семена пшеницы? Нет, не могу. Что это за слой это такое тогда? Для чего он? Просто мы убираем верхний слой и все. Ну давайте-ка все-таки мы здесь, проработаем все как следует. И посадим. То есть тут у нас будут грядочки. Возле водички, как обычно. Да, давайте вот сюда вот сейчас насадим по максимуму. Да, тут у нас будут наши первые э, посадки. Так, давайте посадим уже. Нам чем больше, тем лучше сейчас. Звуки, ребятки, все поменяли. Прям вот классно. По-другому сейчас и посадка производится, и все-все-все. Так, да, мне чем больше, тем лучше. Такие вот у меня здесь пока будут грядочки. Я пока сделаю на скорую руку. Не особо, так сказать, а просто на скорую руку по-быстрому здесь все это дело накидаем сейчас. Возле воды хорошо тем, что они будут быстрее расти. Так вот. Начинаем с сельского хозяйства. Так, насколько я помню, 4, по-моему, блока от воды максимально, да, у нас может опресняться это все дело. Вот, и вот до этих вот пор мы... Все засадим этими семенами. Пшеницы. Они еще поспеют не скоро. Поэтому делаем все заранее. Так. Травку можно убирать. Так, дальше что я еще сразу хотел посадить? Но ну, можно сразу же посадить тыковку. А лучше еще даже тростник. Вот тут можно по, по побережью сделать э, тростниковые насаждения. Но они, по-моему, садятся прям так в землю. Да. То есть можно их насадить где-нибудь. Здесь они прям даже в песок вроде садятся. Кстати, вот сюда они не садится, а вот по берегу воды можно это сделать. То есть, да, тростник у нас пускай растет Где-нибудь вот здесь. Да, то есть, видите, уже на втором, вот на этом блоке уже нельзя это сделать. Нужно, чтобы блок, на котором стоит тростник, соприкасался с водой. Так. Ну, я думаю, это многие знают, но ладно. Мы сейчас с вами начинаем, а, начинаем новое прохождение, а это необходимые, так сказать, моменты для а, выживания в новом прохождении. Что это был за странный звук вообще? Меня прям иногда удивляют эти новые звуки, которые сюда ввели. Так, немножко тростника я оставлю, и я его, наверное, переделаю в сахар. Переделаться он вот таким вот простым способом. Да, сахар нам пригодится Даже просто на, для того, чтобы сделать сжачку. Вот, со временем у нас это все дело вырастет И мы все это дело соберем И хотел бы я еще посадить Так, здесь тростничок Здесь у нас то-се А вот здесь я, наверное, еще посажу Это тыковки Тыковки нам, ребятки, тоже пригодятся И мы их вот так вот клеточками сейчас попробуем посадить Так, здесь будет раз тыковки А вот здесь будет второй ряд тыковок чтобы они друг на, дружку, друг на дружку, так сказать, не, не прикасались так, друг с дружкой. Так, вот тут уже, наверное, лишнее. Так, ну что ж, тыковы к нам потребуется немножко. Давайте несколько возьмем, штучек 12, да, семян возьмем. И вот сюда вот их посадим. Так, у нас опять ночь. Так, так, так, так, давайте все это засадим. Отлично. Так, у нас опять ночь. И давайте здесь расчищать потихонечку местность под наши постройки. Здесь, скорее всего, у нас будет какой-нибудь домик да да да то есть со временем мы здесь построим и будем продолжать жить так давайте пока поставлю кровать пока у нас ночь наступает нам сейчас ночью выживать ни в коем случае не стоит нас просто-напросто сожрут на сложном уровне поэтому мы просто переночуем ну все давайте ложимся спать не хочет ложиться дайте мне поспать я уже столько работал сегодня могу если себе позволить нет немножко поспать все. Так, вот мы проснулись. Майнкрафт 1.14, ребятки. И продолжаем мы развиваться и проходить так. Ну что ж, кровать, я думаю, убирать пока не стоит. Но если бомбанет рядом с ней крипер и убьет меня, ничего хорошего от этого не жди. Ну, тогда мы будем сейчас пробовать дальше развиваться. Дальше нам нужно сделать сейчас... Какую-нибудь лопату Давайте сделаем лопату и займемся расчисткой территории Лопата нам понадобится Какая-нибудь обычная да? Достаточно будет даже каменный Железо я пока на это дело не буду тратить Хотя давайте-ка сделаем железную Чем мы в самом деле-то? Железная она покруче, она побыстрее Нам расчищать надо будет много Поэтому давайте не будем скупиться Ресурсов мы найдем здесь уйму А потому Вот здесь уже начинаем расчищать место Под наше помещение Почему здесь? Потому что, ребятки, здесь рядышком есть вода. Ну недалеко до жителей, как я вам уже говорил. То есть вот шапки их домов уже видно на горизонте буквально. То есть тут, э, грубо говоря, 5... Пять... Недолго не тут шаг шагнуть, и ты уже у жителей. Красота. Так, идем дальше. Давайте сейчас расчистим здесь местечко. И где-нибудь здесь будем строить наш дом. Пока сделаем какую-нибудь колупу. Глиняную или каменную, я не знаю. Со временем будем улучшать ее. Да-да-да, то есть. Начинается уже у нас более такой плотный, натуральный, настоящий Майнкрафт. Смотрите-ка, уже саженцы даже начинают подрастать потихонечку, да? Вон тут уже даже, видите, подросло. Это все, что из-за того, что у нас на берегу реки. А если был биом еще и болото, то вообще бы быстро, мне кажется, росло. Так, ну ладненько. Давайте-ка мы вот это все сейчас расчистим. Ну да, лопата все-таки один всего слиток железа тратит, а это не так уж и много. Вот так вот мы уже здесь расчистили. Так, так, так. Что предлагаю? Предлагаю сделать какой-нибудь... Ах, как... а, да, точно. Давайте-ка сразу посадим уже себе здесь недалеко где-нибудь деревья. Нам просто нужно, чтобы уже они начали расти. Потому что у меня здесь до леса далековато бегать. А мне желательно, чтобы лес сам ко мне пришел. Так, ну вот здесь где-нибудь на возвышенности мы посадим деревья. Так, это одного типа. Здесь у нас будут хвойные. Они вроде тоже в этом биоме растут. Так, и других у меня пока что и нет. Так, и я хотел сделать сундук все-таки первый свой. Надо бы куда-нибудь спрятать вещи. Но, все-таки, чтобы был сундук, советую сделать под него какую-нибудь землянку. Да? Вот сейчас мы прям этим и займемся. Землянка в прямом смысле этого слова у нас будет. Так, здесь у нас водичка. Здесь у нас что? Так, тут у нас э, наш огородик. А вот тут мы сделаем нашу земляночку. Так, каким размером? Сейчас посмотрим. Так, размер у нее будет небольшой. Сделаем сколько у нас получается. Раз, два, три на раз, два, три. Ну, небольшую сделаем, чисто, чтобы у нас лут наш просто так на улице не находился. Куда мы будем все прятать. Потому что если он будет находиться на улице, ничего хорошего с этого не жди. Я бы, наверное, докопался все-таки до, до более плотной породы. Пошире ее сделал. Да, наверное, так и сделаем. И уже исходя из этого... Делал бы фундамент все дела. ну тут видите уже немножко осталось У нас уже вон идет плотный слой Камень То есть я специально так делаю Чтобы у нас эм, землянка и основной лут Он находился уже в такой в плотной породе Чтобы если вдруг что-то бомбануло То у нас это все не потерялось никуда Да, то есть Вот так мы немножко углубимся Здесь будет в виде лестницы Такой вот спуск А здесь уже будет наш нижний ярус из камня. Но ну, я наверное сейчас еще немножко прокопаю. Да, да, да. Так все. Нашей нашей лопате уже кранты пришли. Так, давайте-ка сделаем новую. Раз, замечательно, сделано. Просто никак не нарадуюсь я этой системе, которая сейчас введена именно по крафту всяких штук. Так, вот этот еще слой берем. И у нас уже так, ох ты, даже железо нашел. Отлично. Так, блин, как-то не так все. А вот это должно быть здесь, а это должно быть здесь. Лопата должна быть на втором месте, да. Это так, как я привык. Так, ломаем все эти дела. А, Открыты новые рецепты. Я нашел новый тип. А, это у нас булыжник какой-то, гранит или что это такое? А, это диорит я нашел, да-да-да. Так, ну, с этим мы определились. Здесь у меня будет небольшое такое углубление. Это типа подвального помещения я сделаю. Здесь, скорее всего, будет лестница для подвального помещения. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть клеточек. Две все-таки у меня будут выделены под лестничную область. Так, давайте вот так вот сделаем. Здесь у нас будет какой-то типа спуска Так, я, я два нашел месторождение железа Это, ребятки, очень и очень круто Вот, таким вот образом у нас будет сделан спуск Вот, так давайте-ка я уже сейчас здесь У нас будет внизу подвальчик, где будут располагаться наши ящики Так, давайте теперь сделаем ящики Для, для ящиков нам нужно достаточно много камня Так, если мы зажимаем с правой кнопкой, мыши делит пополам Так Давайте зажмем и сделаем по максимуму э, досочек. Досок нам нужно много. Э, так, делать будем двойные ящики, двойные сундуки. Так, два двойных сундука и три двойных сундука нам будет достаточно. Ну и плюс еще один маленький. Все, надо уже начинать потихоньку куда-нибудь складировать. Место здесь просто шикарнейшее. Так, вот сюда, значит, я поставлю. Так, это у нас будет один ящик раз. Так, здесь у нас будет другой ящик 2. Так, через shift можно сделать вот так. Ух ты, а как это так? Подождите-ка. Под... Извините, а как это так сделать? А почему? А у нас почему двойной не сделался ящик? Так, надо было, наверное, просто-напросто его... Это вот реально, ребятки, новая механика создания. То есть мы теперь можем даже вплотную лепить наши ящики. Если я сделаю вот так сбоку, пристрою, да, через shift, то у нас создается один большой ящик. А если вот вы видели, как я сейчас сделал, то есть у нас два маленьких. Нифига себе, подождите-ка. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять на шесть. Область. А здесь, ну-ка, сколько? Вот так, не так, немножко поставил. Ну-ка, давайте-ка уберем. Ага, ломается полностью. А ломается только половина, кстати. Если я через shift поставлю, то у нас два будет маленьких. Раз, два, три. То есть тут у нас шесть. Ага. Ну, в принципе, то же самое получается, просто тут немножечко по-другому, да. Ну что ж, все, я понял вас. Так, значит, здесь у нас будут два ящика больших, а здесь будут маленькие. Так, здесь мы, наверное, сделаем вот так. Хотя можно и не делать. Это для лучшего доступа. Можно вот здесь вот поставить и все. Так, ну что ж, предлагаю в этот ящик сваливать. Так, а как интересно сваливать все типы а забирать как все типы я уже что-то забыл ребятки как это все делать забирать разом-то а? и выкладывать и забирать немножечко не так так ну что ж вот так вот значит сейчас давайте распределим здесь все наши ресурсы грамотным образом ну и, наверное, я на сегодня, друзья, буду заканчивать наше с вами прохождение в Minecraft 1.14. Естественно, продолжение следует. Жду, конечно же, ваших комментариев по поводу данного обновления, по поводу данной игры. Чем больше, конечно же, игра Она соберет лайков, просмотров Тем больше будет мотивации у меня Вести дальнейшее Прохождение по ней, поэтому, ребятки Пожалуйста, поддержите, кому интересна Данная тема с Майнкрафтом Возможно, замутим какую-нибудь интересную Тему, придумаю какое-нибудь Интересное выживание, но Нужна, ребятки, ваша мотивация, ваша Поддержка, а я знаю, она будет Ведь вы у меня самые лучшие Зрители во всем Ютубе Ни у кого таких нет, ну что -то шладненькая, как обычно